друзья всем привет это илья рахманин сегодня мы едем на лодку утр там будем дергать мотор вытаскивать транспорт сборку разбирать ее чем сейчас все покажу заранее извиняюсь за качество съемки будет темно со звуком тоже будет наверняка плохо слышно потому что там где стоит лодка постоянный шум но постараюсь заснять все что получится Смотрите до конца, надеюсь будет интересно, полезно, как мы это делаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот утром 66-й. Здесь будем делать трансовый сбор. Сейчас снимем колонку. Потом отвяжем двигатель, потом снимем трансовую сборку. Поменяем сальник, посмотрим наш корень. Соберемся назад. Сейчас снимаем колонку. Потом занимаемся движком. Первый этап сделал. Сняли колонку. Начинаем отвязывать движок, биокрузер 4.3. Сейчас мы скинем переключение скоростей, резинки со штанов, электрику все отсоединим. Топливный, водяной. Водяной идет здесь с борта напрямую на пол. Поэтому придется помучиться. Сняли резинки, освободили от штанов. Отстегнули топливный, отстегнули все штуки, убрали скорости и передач. Сейчас полезем скидывать от стартера. И водяной. Откручиваем боковые подушки, в Все развязали. Все отвязали. Сейчас будем цеплять и дергать его отсюда. Опустить чуть. Смонтировали двигатель. Вытащили мотор. Сейчас будем снимать штаны, Трансовый щит, трансляцию сборку. Масло здесь малейка на капу, которая с колонки с расширительного бачка. Это вот сейчас тоже все вытрем. Будем заниматься трансляцией сборки. Далее откручиваем штанишки. спросят, зачем мы это все делаем? потому что вот здесь течет вода через сальник вот этого корня. поэтому для этого надо выдернуть мотор снять колонку все это дело разобрать чтобы это все отремонтировать отошла трансовая сборка мы ее выдернем оттуда и увезем для ремонта. Вот так корма вылезет без трансовой сборки. Это, соответственно, все зачистим. Обезжирим, но это будет больше. Разобрали трансовую сборку. Вся проблема на вот корень, поржавел, посадочная маска. Пришел нам новый школь, идеальный по размеру. Вот сальничек. Сейчас будем собирать. Сальник запрессовали, поставили на герметик специальный, специнструментом. Сейчас будем ставить палец. Поставили шкворень, затянули, поставили рулежку, поставили масляный переход, гофру. Идем дальше. Сейчас поставим трос, потом поставим колокол и поедем ставить на лодку. Оставили трос, поставили пол, все гофры. Приклеили уплотнение под трансовую сборку. Вот такая она толстая. Оригинальная. Поставили трансную сборку Поставили штаны Оттягиваем Равномерненько Собрали помпы С обратными клапанами На новые шланги Поставили тройник Поставили новые хомуты Делаем сейчас то пока у нас мотор снятый, потом будем двигать мотор назад. Вот так выглядит помпа. здесь, соответственно, ключатки стоят, которые мы сняли. Вот так выглядит. Даем новую ключатку. Так она выглядит. Она да, за... движок. Сейчас будем кунать в моторный отсек Пор лежа принял. Движок воткнул. С помощью такого инструмента. Вот так вынимается Подшипник С помощью вот этой штуки Все там, все вытерли Все чистенько Насадили подшипничек Вот на такую Штуковину Сейчас будем туда засовывать дома. Сейчас будем ставить кольцо вот сюда вот и вешать колонку. Следующим шагом вот этим специнструментом мы забили вот это вот кольцо алюминиевое. туда так, да, и кувалдый. Видишь он как стал. Давали, прямо от руки вставили Все. Поставили туда колечко резиновое, вот это колечко обязательно, прокладочку намазали. Сейчас будем стоять колонку. Все, процесс завершен, колонка стоит на месте. Все прекрасно. Движок на осталось повесить переключатель скоростей и лодка готова по мотору и по трансому все сделано все работает конечно по лодке еще много чего надо делать но это и будет наверное отдельное видео спасибо что досмотрели если что будут вопросы задавайте в комментариях звоните пишите все контакты мои будут под, в описании под видео. Надеюсь, было полезно. До встречи!